Значит, мы все запустили. Здравствуйте. Так, ну и ну, сегодня у нас прихой эфир. У нас не в студии, у нас телемост. Вот у нас Роберт, он вдали от родины находится, да. И у нас находится еще а, здесь Марк, а, Миша. Так что, в общем-то, все... все Самый, опять, важный, важный, самый важный момент. Я Вячеслав Мальчик, у нас прямой эфир. Давайте тогда, наверное, как-то из Москвы начнете. У вас самый горячий такого С Марка, наверное, да, тогда да, начнем. Я, я смешно, да, Брайев. Разговаривался рассказать по поводу сидельцев различных наших и в общем-то тех, кто в бегах находится, кто в тюрьмах сидит но я думаю, что это только начало разговора, потому что разговор очень, очень длинный и не на одну передачу да, мы находимся сейчас в Сахаровском центре только что закончилась конференция, посвященная и политзекам и ограничению интернета в России и э, выступали э, ряд людей, которые действительно привлекались, сидели. Это э, Роман Попков, это Николай Кавказский. Ну, я постольку-поскольку, у меня все-таки был условный срок. И как, домашний арест – это не очень сильно. Но, тем не менее. Я же не того... перебью. Я думаю, что... В, адми, по, под административным арестом ты находился, наверное, дольше всех, кто-либо вообще сидящих. Ты сколько если взять а административный арест? Ты больше Навального все делали меньше. Я думаю, теперь меньше. Он меня теперь погнал, но, Он перебил, да? да? К сожалению, это не то соревнование, где хотелось бы побеждать. Может быть, даже волков и больше всех, но не важно. В общем, сегодня обсуждали этот вопрос, как себя вести, чтобы не попасться. но естественно, не попасться невозможно. Они целенаправленно ведут охоту за оппозиционерами. И сегодня был поднят вопрос, что даже если им не хватает, что называется, материала, они сами формируют вот такие псевдоприступные группы вот «Новое величие», и другие группы были созданы ФСБ, с Центром Э, специально, куда вовлекли просто людей, ну да, оппозиционно настроенных, но они просто им подбросили все вот эти материалы, сами сформировали эти группы, сами раскрыли, сами получили премии и повышения, и в общем, а люди сидят в СИЗО. Ну, а печальным не будем, давайте все-таки коснемся тех моментов, которые, протестных моментов. Значит, завтра будет митинг в Москве по за свободный интернет. Организует Либертарианская партия. потом 5 числа, все вы знаете, 5 мая, по всей стране люди выйдут против незаконного воцарения. Это воцарение именно Путина на президентский трон. 6 числа Удальцов в Москве делает митинг по Болотному делу, а вообще, собственно, по политзаключенным. Это э, Суворовская площадь, метро Достоевская. В общем, событий хватает. Сегодня были прогулки, ну, уже теперь не оппозиции, прогулки свободных людей. Э, к чему это все? Каждый, ну, не, почти каждый день происходят какие-либо события, и нужно включаться. Все вы видите э, плач, который идет в интернете. Вот, плохо, плохо, плохо. Что делают люди? Ставят там лайки, ставят рожицы вот агрессивные, типа, вот, не согласен с этим. Но это ничего не изменит. Вот нужно объединяться, нужно делать дело. Если сам не можешь выйти на улицу, помоги тем, кто выходит на улицу. Есть огромное количество работы в сети, нужно распространять именно протестную информацию. Понятно, что там, допустим, в Сирии бомбят на Украине, война. Но что толку, что ты вот поставишь лайк под этим, под этой информацией, которая идет и так в новостной ленте в больших информационных сайтов, а у них миллионная аудитория? Вот помоги тем, у кого аудитория 100 человек, сделай перепост, вот обратись сам с помощью ну, с поддержкой. Вот я готов там полчаса в день потратить на то, чтобы сделать полезную работу в сети. Тебя нагрузит эта работа, я нагружу этой работой. У меня есть 2-3-4 новости в неделю, в которые нужно постить. Я прошу прощения за эмоциональный такой э, порыв, но в общем давайте исплачиваться и делать то, что действительно ведет к успеху, ведет к усили... усиливает протест. Ну это разогрелся там, поэтому такой эмо... Эмо... эмоциональный порыв. Мы сейчас там все такие разогреты в сахаровском центре и там наверняка такое на единодушие, а вот выйдете на улицу, и, конечно, многие остынут, да, вот наша задача разогреть всех на улице, то, о, чем ты, ну, о чем мы с тобой все время говорим, но ты, получается, говоришь чаще, да, это, это правильно, то есть уличный протест это очень важный момент, Армения это доказала, и я думаю, что Пятое число. И завтрашний день, конечно, завтрашний день очень важен. И пятое число, конечно, тоже очень важно. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Миш, наверное, Миша, ты там хотел рассказать о людях, которые сейчас всех приветствую. Я хочу рассказать, ну, в основном о тех людях с кем я так, так или иначе взаимодействую или так или иначе помогаю, в общем-то, это, значит, Дмитриев Олег, Озеров Сергей, Иванов Олег, это люди, которые находятся в Бутырке, мы с ними в переписке, так можно сказать, эти люди переписываются еще со своими родственниками, в общем, они у нас на связи, на связи у нас где? Роберт, ты пока не говоришь, отключи микрофон, чтобы не было шума, да, Миша, продолжай. Это Сергей Рыжов, я на связи с его мамой. Это Шатровский Вячеслав Робертович. Да, громче, громче, Миш, говори. Вот люди, да. Да. Слышно теперь, да? Да, прямо вот микрофон, говори громко. Угу. Вот, значит, это Шатровский Вячеслав Робертович. Это Деткин Олег. Это Андрей Толкачев. Это Андрей Кептьев. Это Андрей Юрий Корный. Это Рома Габайдурина. Кстати, у Ромы Габайдулина у него в пятницу должен был быть суд, но суд перенесли, перенесли суд на десятое число, на час дня. Значит, это Исаев Петр Андреевич, это Марьяна Роман. В общем-то, это те люди, с которыми я общаюсь, или с родственниками людей, которыми. Я общаюсь еще, я забыл сказать, Лисау, ну наверняка еще кого-то забыл, потому что на самом деле людей много, но это далеко не все люди, которые даже, ну, которые находятся в местах заключения. Да, вот по Губайдулину интересно, почему перенесли-то на 10 число, вроде бы должно было бы быть рассмотрение дела по существу, судя по тем вещам, которые рассказывают. То есть у этих ментов, ФСБшников и так далее вообще нет ни на кого никаких доказательств, кроме придуманных. Они хотели какое-то, значит, такое, как в 1937 году, сшить сообщество, а у них, представляешь, ничего не получается. И вот сейчас они, что самое противное, начнут тянуть время а люди у них сидят, Рыжов находится вообще как склонный к побегу в изоляторе, в одиночке в институте сербского, представляете, Рыжов, вот я его лично знаю, но это самый мягкий и тихий человек из всех, которых я знал за всю жизнь, он оказывается склонен к побегу, и они теперь, значит, хотят, ну, я думаю, что они хотят его признать невменяемым, потому что нет никаких доказательств, что та взрывчатка, которую подкинули, принадлежит ему. Представляете, то есть это не его квартира, на этой взрывчатке нет ни его пальцев, никаких частиц ДНК и никакие экспертизы не проводились, ну, потому что понятно, что они не дадут искомого результата. И подобная ситуации ситуация со многими другими. Вот я бы хотел сейчас включить... Роберта Исаева, он расскажет, наверное, нам про Новосибирск, там, в общем-то... Ну, везде одинаковая совершенно ситуация, в Красноярске такая же ситуация. Пожалуйста, Роберт. Да, я хочу подтвердить ваши слова, Вячеслав Вячеславович, Совершенно верно, и совершенно везде по одним и тем же лекалам. То есть в Новосибирске люди... Всех, ну, Я пытался быть организатором или там координатором. Ну, и, и, и мои вот эти полномочия всегда подвергались сомнению, действительно мне говорили, какой ты там координатор, кто тебя назначил? Не было ни организатора, по большому счету. Ни, никакого там руководства не было. Это было свободное э, движение воли людей, желающих участвовать э, в протесте против узурпации власти. Вот, э, Люди почему участвовали в этом? Потому что хотели восстановление законности. И я знаю всех людей, потому что действительно пытался быть активен, всех людей я знаю. Это крайне миролюбивые, ну, могу их характеризовать только исключительно положительно. Если мы будем как, брать выбор у людей, вот, просто с улицы брать, и не найдете столько позитивных и доброжелательных, и миролюбивых людей, сколько приходили, на э, вот наших прогулки участвую в нашем протесте. Как можно этих людей называть какими-то преступниками-экстремистами? Половина это женщин, очень много людей э, преклонного возраста. Это лучшая часть, может быть, граждан, у которых просто болит сердце за происходящее, которые хотят что-то сделать. И как можно было их сделать экстремистами? Очень просто. Подослать провокаторов своих, и, значит, путем вот этих провокаций, да и на провокации никто не поддавался. Поэтому все их дела, они, как сказать, белыми нитками шиты. Вот что их провокаторы сделали, провокации, вот это, вот, собственно говоря, есть, то, что у них есть. Что там на них, что случилось в Москве. Да. Что-то куда-то они пропали у меня. Да, там, как все упало. Да, вот. что-то Марк. Марк, я я хочу рассказать о двух наших товарищах, которые что, сейчас совершенно эфир. не неоправданно. Да, сейчас мы вот тут разберем секунду, прям, Марк. Может, и вот, точно улицу. На улице конечно. -то. Тогда да. Марк, Марк, вы в эфире? Марк, Миша, Марк, вы сейчас одну секунду буквально. Да, я понял. Дело в том, что сам центр уже закрыли, поэтому ага. сейчас мы выйдем, секундочку, и выйдем опять на связь. Да, хорошо, хорошо. Тогда Роберта я включаю. Продолжай, Роберт. У нас два э, человека, которых никогда и ничто не могло сделать преступника, кроме э, желания агентов ФСБ сделать их преступниками. Вячеслав Добрынин. Хорошо знаю этого человека. Я думаю, никогда он никого бы, так сказать, пальцем не тронул. Очень доб, доб, добрый человек. Вот. А, немножко так человек активный, желающий активно участвовать в профессии. Поэтому повелся на провокатора, который там ему бензин принес домой. Бензин принес ему домой. Провокатор. Мы это все прекрасно знаем. Еще и деньги взял на это общественное. И след за этим врывается, понимаете, ОМОН. Находят у человека бензин. И это его преступление. За это он уже не один месяц сидит за стенках, и ему там пытаются что-то дополнительно еще придумать. Вот. Также, в чем обвиняют моих товарищей, меня, что в телеграм-канале были там какие-то призывы. В этот телеграм-канал, который они сами создали, провокаторы и агенты, они сами что-то писали, никто, кого я спрашивал, вы писали, что это этот канал, да, да ты что, бей, там какой-то сумасшедший срач э, кто-то развил, мы туда даже не заходили. Вот это говорили мои товарищи, те, те кого мы называем подготовкой новосибирской. Новосибирске. То есть все, что там они писали в своих каналах, это делали агенты ФСБ или провокаторы. Вот. Ну и, э, и второй заключенный, это Александр Комаров, очень тоже хороший Позитивный человек, очень добрый человек. Вся его вина в том, что у него есть совесть. Он служил в органах, и из-за этой совести был следователем. Он не смог даже доработать. Его оттуда уволили без пенсии. Но совесть ему не давала дальше жить, и вот он стал участвовать в протесте. Очень, очень добрый человек. Не знаю, как его можно назвать преступником. Сейчас, Роберт, я попробую, Иди. подожди, посмотрю, что там с Марком и с Мишей. Вы меня слышите? Они на улице да, да, да, все, все мы в связи, отлично. мы уже Очень хорошо, сказать. очень хорошо, я, мы вас тоже видим и слышим, сейчас тогда Роберт закончит, и э, я бы хотел, Марк, чтобы ты рассказал, я вот слышал, ты э, разговаривал по поводу армянской революции и рассказывал про вот это новое величие, которое тоже подставили там КГБшники в Москве, я, и, и Миш тоже знает эту историю. Расскажите, пожалуйста, сейчас я, Роберт, только включу на секунду прям. Да, Роберт, я извиняюсь, ну, что... -то... Я хотел сказать, да, про Александра Комарова еще. За что его задержали, абсолютно непонятно. Ладно, Вячеславу Добрынину бензин сами домой принесли. Какое в этом преступление? А Александр Комаров... Абсолютно ни в чем, так сказать, в чем они могут. Они его э, обвиняют в том, что он организатор. Организатор чего? Есть хоть один пострадавший, есть хоть какой-то прецедент, э, преступление, что он организовал. Ну и в конце концов, Александр Комаров никакой не организатор. Если уж говорить об организаторе, то эту пальму первенства я никому не передал. Я был организатором, это вам любой подтвердит. Да. да, Александр Комаров был очень надежный товарищ, я... Я с ним часто общался, я мог ему что-то поручить. И когда я э, уезжал в Москву, я попросил его, чтобы именно он не допускал провокаций. Потому что я всегда э, прерывал эти провокации, которые постоянно постоянно пытались сделать вот эти их агенты. Да, я его попросил. В этом его, э, значит, организаторская роль. Ну, как видим, он справился, никаких провокаций не случилось. Люди мирно вышли а их зачем-то газом облили и в, эту, в каталажку везли моих товарищей в Так кто преступник? Тот, кто все это придумал, э, тот, кто подсылал своих людей, которые подбивали людей. Вот это, на мой взгляд, э, не только это преступление, к узурпации власти, там, к, э, к многочисленным нарушениям закона, они добавили вот это, то, что подбили ни в чем, так сказать, неповинных людей, подбили, э, значит, на, поставили на преступный путь своими собственными так сказать, деяния. Их деяния были. Никаких деяний со стороны граждан не было, со стороны моих товарищей не было. Этот же провокатор потом, когда я приехал из Москвы, мне что-то пытался меня тоже спровоцировать. Рассказывал -то, какую-то ерунду там. Я даже не буду повторять. Вот, придет время, наверное, можно будет назвать и фамилии этих людей. Не будем сегодня это, об этом говорить. Вот разберитесь с собой, господа ПСБшники, зачем вы все, все это придумали, зачем мы с больной головой на здоровье вылили все это на мирных э, граждан и сделали их преступниками. Ну и побойтесь Бога, там, отпустите людей из-за стенок, они там томятся совершенно необоснованно. У них, у них нет никакого Бога, никого они не боятся, кроме народа, который в любом случае с ними так разберется, когда возьмет власть, поэтому у них... В общем-то, выход только один. Вот заниматься провокациями. Завтра они, может быть, что-то взрывать начнут, как они уже делали. Если они взрывали дома, если они травили людей в Норд-Досте, стреляли из танка в Беслане, ну какие какой бог, о чем ты говоришь, Роберт. Марк, да, ты нас слышишь? Давай, я тебе слово дам. Хорошо, говори, пожалуйста. Я расскажу... Поддержу, скорее, Армению. Молодцы осуществили мирную, демократическую, ненасильственную революцию. Серж Сарксян давно уже просился, так сказать, с трона. И вот, наконец-то, после там, 10 по -моему, лет его правления, его попросили мягко отойти. Ему хватило ума не стрелять в народ, ему хватило ума уйти мирно. Я надеюсь, что вот такой мирный путь показывает всем странам, как нужно избавляться от полутоталитарного строя, в том числе и нам. Я сейчас передам слово, все-таки хотели рассказать о новом величии. Михаил расскажет подробности. Я расскажу, так скажем, о новом величии, потом расскажу о антифашисте, Викторе Филенкове. Вот. И потом расскажу, к чему я это все рассказываю. Значит, был некий такой Руслан Костюленков, это касаемо нового величия. Он, значит, создал после 5 числа, как можно сказать, свою группу в телеграме. Значит, сама суть. Значит, один внедренный оперативник, значит, два осведомителя входили в эту группу. Там было всего четыре встречи в Макдональдсе и по итогу получилось девять арестов. Вот. Дело в том, что адвокат там Максим Башков вот, и 15 марта были первые сообщения об обыске. Там был такой Максим Расторгуев, это оперативник, который внедрен был в начале февраля. И основной это Руслан некий Это был штатный сотрудник Федеральной службы безопасности ФСБ, который и писал программу для нового величия, которая полностью была скопирована, грубо говоря, с сайта по экстремизму, да, так можно сказать. Значит, соответственно, в феврале месяце к ним в телеграм-группу вышел один из людей. Значит, под ником Службы безопасности и сказала: "Ребята, мы вот как бы представляем оппозицию в нашей стране, да, и вы нам расскажите, пожалуйста, вы вообще провокаторы или вы просто, ну, люди недалекие? Так как дело в том, то то, что вы пропагандируете, является открытым экстремизмом. И вот этот Руслан Д как раз он удалил. Буквально через несколько часов этого человека Но ну, я так понимаю, что он это все там очень жестко контролировал Дело в том, что на последнем собрании Собрание у них было 2 марта последнее Значит, э поднимался вопрос вообще о закрытии этой группы да, О распуске ее И, соответственно, буквально 15 числа начались уже э аресты да, Там было задержано 9 человек э Могу, Если интересно, могу зачитать э их фамилии. Это Петр Карамзин, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Павел э, Рибровский, э, Руслан Костыленков, это лидер вот этой организации, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крютов и Рустам Рустамов. А что характерно, вот этот Рустам Рустамов, он даже не входил э, в саму организацию, у него был зарегистрированное э, оружие Сайга, и он просто дал им пострелять из этого оружия. Вот поэтому его туда тоже привлекли к уголовной ответственности за экстремизм. Значит, еще хочу сказать по поводу антифашиста Виктора Филинкова. Он был обвинен в участии в террористическом сообществе. Это человек, которого пытали пять часов ФСБшники, возя его по лесу и пытали его электрошокером. Вот. Дело в том, что там разнятся на самом деле данные. Дело в том, что 23 числа он на самом деле пропал, вот, а информация появилась только 24 числа по этому, по этому человеку. И 25 числа он был арестован непосредственно. Что, что характерно? Характерно то, что... Людей, людей провоцируют непосредственно эти преступления. Мало кто знает, что вот у нас три человека, Дмитрий Озеров и Иванов, которые сидят. Там в группе был еще один человек, четвертый. Самое интересное, что его звали Майоров Вадим. Так вот этот человек, он и был вот этим провокатором, который подложил, как можно сказать, в квартиру, на балкон все эти бутылки с зажигательной смесью, после чего всех этих людей э, как бы и арестовали. Вот Что из моих вообще наблюдений по этому поводу, это то, что, э, вы понимаете, дело о новом величии, там э, были две девочки, одна 17 лет, другой 18 лет. И они были тоже арестованы. С моей точки зрения, конечно, это просто акты запугивания, так можно сказать, э, вообще оппозиции, для того, чтобы люди... Так скажем, и молодые, и немолодые не молодые ну, не хотели участвовать, боялись участвовать в таких процессах, ну, как протестные действия. Ну, мы, мы все понимаем, что, конечно, когда ездят катком по несовершеннолетним, это имеет единственную цель, запугать всех до такой степени. Ну, поскольку режим демонстрирует абсолютную свою, так сказать, безжалостность, даже не безжалостность, а циничность, и это правильнее. Потому что люди не совершали никакого преступления, их хватают, прессуют. Ну, когда прессуют там, так скажем, бородатых каких-то мужиков, да, ну, вроде, а, а вдруг они там, ну, как вот обычно, знаешь, нам показывают на Кавказе, как, какого-то лежи, лежит... Какой-то в пятнистой форме, бородатый, в руках у него пистолет, да, он весь в крови, и нам говорят, что он до последнего отстреливался, и некоторые не обращают внимания, что пистолет на предохранителе стоит, и наверняка человек просто так грохнул, он весь изможденный, видно что его, скорее всего, держали в подвале, пока он обрастет бородой, потом вывезли застрелили. и застрелили. А, а здесь, чтобы вообще иллюзий ни у кого не было, чтобы каждый понимал, что любого расплющут, который вообще не при делах. Да, я тоже с вами абсолютно согласен. И хотел бы еще сказать, что 12 мая... У Андрея Толкачева, нашего соратника, у него день рождения, да, и, соответственно, я думаю, что ему было бы приятно, если ему хотя бы кто-нибудь напишет, да, напишет ему непосредственно в Лефортово. Он находится сейчас в Лефортово. Я разговаривал сегодня с его супругой. Значит, по поводу Ромы Габайдулина хотелось бы добавить. У него идет сейчас лингвистическая экспертиза. Вот. И результаты этой экспертизы еще не готовы. Я буквально сегодня разговаривал с адвокатом Алексеем Матасовым, адвокат Ромага Байдулина. Соответственно, он будет держать, держать нас в курсе да, по поводу, по ходу этого дела. Агрессивская экспертиза, это я понимаю, как по поводу ролика, который он разместил свое время во, во время выборов. Да? То есть этому, этому ролику уже полтора года, если не побольше больше да, где он говорит, почему партии власти там козлы и так далее, да, и этот ролик, ну я не, не вот я хотя не лингвист, но могу сказать, что это личное оценочное суждение Ромы Байдулина, который и я к нему присоединяюсь всей душой, который общался агитаторши, она агитировала его за партию «Единая Россия», она агитировала против. Так почему же можно за, против, нельзя? Это уникально совершенно. А, ну, нет слов. Вот это вот прям типичная, так сказать, политическая ситуация, которая изображена наверное уже ну, не 150, чуть поменьше лет назад э Илье Репиным, да? Помните, арест пропагандиста, это как раз об этом, мы охреневаем, нам говорит, вот мы там продвинулись на сколько-то лет вперед, да ни на сколько не продвинулись, сейчас берешь картину арест пропагандиста, меняешь одежду и форму полицейских, и все, и все то же самое. Я извиняюсь, что перебил, мне интереснее вас послушать, конечно. Не, ну у нас же тоже такая ситуация вот у Марка Гальперина по большому счету аналогично. Человек ничего не сказал, а получил судимость. Так, ну, по поводу я действительно записал ролик, но никакого призыва к насилию, к убийствам, к грабежам, к я уже не знаю к чему, к военным действиям в ролике не было. Я говорил, что нас могут поколотить, да, вот за это получит два года условно. Я говорю, что могут быть стычки, могут, быть, да, будут стычки, конечно. Ну что я могу сказать, если нас прессуют, мы же не собираемся бить полицейских. Но, к сожалению, суд вынес другое решение. Он сказал, что я призываю к экстремизму. Нет мирная демократическая ненасильственная революция. Я стою на этом, стоять буду, и вот сегодня затронули Армению и дерева. Вот именно такая произошла в то время. В смысле, вот несколько дней назад. И почему я говорю в то время? Я уже мысленно в 1991 году. Именно такая же произошла мирная демократическая революция в августе 1991 -го года. Народ вышел, БКЧП ушло. Были три человека погибло, но это был несчастный случай. Фактически, если бы не этот несчастный случай, была бы тоже мирная, демократическая, ненасильственная и, и без жертв революция. Но, к сожалению, сейчас мы живем в такое время, когда даже слово «революция» считается ну, запредельным. Все понятия искажены. В королевстве кривых зеркал живем. Люди боятся, люди запуганы. Но надо сейчас встряхнуться, встрепенуться. И к чему я сейчас призываю всех лидеров протеста немножко подбодрить людей. Вот сейчас э, даже оппозиционеры ходят как пыльным мешком ударенные, ничего не получается, нас прессуют. Вот такое минорное настроение. Молодец Навальный, который сейчас зовет, несмотря ни на что, 5 числа выйти. Молодец. Рискует, но молодец. Вот все мы, Вячеслав Вячеславович, я, пытаемся вот людей подбодрить. Давайте вперед. Не все потеряно. Нас миллионы, а их там ну, тысячи, допустим, вот, кто там у верхних эшелонных власти находится. Нас больше. Просто надо нам сплотиться, понять, что мы можем победить и победим. Вот я обращаюсь, если кто меня слышит, к лидерам небольших, групп протеста по 20, по 30, по 50 человек. Давайте, во-первых, сплотимся, а во-вторых, по подбодрим своих активистов. Нормально, все. Да, нас могут запресовать, но мы идем, мы знаем, на что идем, мы рискуем, да. Но, в общем, бодро идем, без всякого там пессимизма. Так что все хорошо. Вячеслав, тебе слова. Да, я, я думаю, знаешь, вот ты, ты сказал, что не, не, не все потеряно, не то, что не, не все потеряно, все развивается своим чередом, в любом случае э, революция победит, в любом случае наш народ победит, и тогда вот, будут люди очень удивляться в будущем, скажут, ну как же вы таких уродов, которые вообще ничего из себя не представляют, как же вы их не, не скинули-то с престола, это же было так легко, а вы такие слабые, такие трусливые, такие какие-то, а было же это все элементарно. И, и нам нечем будет крыть, мы не сможем возразить, мы будем, конечно, рассказывать там, как на Колчаковских фронтах, помнишь, как Шарик, да я на Колчаковских фронтах, ну кто-то, может быть, будет реальные истории рассказывать, кто-то выдуманные истории, но суть-то не меняется. Суть-то в том, что режим этот, этот колосс на глиняных ногах, его толкнешь, и он упадет, а у нас пока не хватает селенок его толкнуть, а их-то совсем немного, надо этих селенок, совсем чуть-чуть. Вот, в чем не обидно-то больше всего. Хотел бы... Хотел бы, как говорится, приободрить всех соратников вот тем, что дело 26 марта акцию вы все помните, он вам Егемон. Так вот, акция проходила в 97 городах в России. И, несмотря на это, реально осужденных людей было всего 9 человек в трех городах. Я не имею в виду административную. Нет, 26-го, 26-го минимальное количество 130 точек. Это у нас точно. 130, не 96. 26, 130, те, кто а, как бы отзвонились, сказали, про кого мы знаем. Но я знаю, что сейчас даже приходят сведения о каких совершенно невероятных местах на Земле, где тоже проводились эти акции. 130 только по России, потому что еще было за рубежом. Так вот, я и хотел бы зачитать людей, которые в этом списке находятся. Это всего 9 человек. И зачитаю сроки, в которых они были приговорены. Это Юрий Кули, он был приговорен к 8 месяцам поселка. Это Александр Шпаков, он был приговорен к полутора годам общего режима. Станислав Зимовец, он был приговорен к двум с половиной годам общего режима. Это Андрей Косых, он был приговорен к четырем годам, но потом ему четыре месяца скинули общего режима. Это Алексей Политиков к двум годам общего режима, это Дмитрий Крепкин, год и шесть месяцев общего режима, Дмитрий Борисов, год общего режима, Максим Бельдинов, полтора года условно, и Евгений Владенков, один год условно. Да. В общем-то общем это немного, несмотря на масштаб, на масштаб этой акции. Но люди сидят абсолютно ни за что, то есть вообще не совершившие никаких преступлений, как, например, Стас Зимовец, которого вначале держали почти три недели в изоляторе, причем в корпусе для тех, кто должен быть осужден к пожизненному заключению, не допускали к нему ни адвокатов, никого, потом назначенный адвокат убедил его подписаться, значит, под тем, что он там признается, что кидался камнями, да, и э, в полицейских. И потом, после того, как уже был нормальный адвокат, стало ясно, предположим, даже Стас Зимовец кидался камнями куда-то, но... Где доказательства того, что он попал в полицейского камня? Ни одного доказательства нет. Если было такое доказательство, то я уверен, что он сел бы на гораздо больший срок. Или Алексей Политиков, где на видео видно, что он никаких не никакого насилия к полицейскому не применяет, что это его наоборот таскают туда-сюда, да, и в результате он получает Срок. Срок почему? Потому что на самом деле он является одним из, так сказать, ну серьезных людей в протесте, поэтому нужно было его обязательно законопатить. Я хотел, да. бы, немнож... да. Я, да, я хотел бы немножко добавить, конечно, ну так, сарказм звуч... звучит необычно, что ну, всего лишь 9 человек, там сроки, но это... С одной стороны, да, но те, кто сидит, им, конечно, не сладко от того, что 9 человек или 900 человек. Я хотел бы о другой вещи сказать, что почему э -э нужно вписываться, что называется, за друзей. К тому же Дмитрию Борисову просили три года тюрьмы, но благодаря большому общественному, поднятой волне общественного мнения ему дали всего, в кавычках, всего один э год, и... Э очень большое количество ходило и на суд, и много было перепостов в сети. К чему я говорю? Я призываю обязательно участвовать в компании по поддержке политзаключенных. Вот У кого есть возможность вот, только в сети, делайте перепосты. У кого есть возможность прийти на суд, приходите на суд. Есть люди, которые носят передачки, связывайтесь с ними. Есть правозащитники, которые вот, просят помочь либо с распространением информации, либо прийти на суд, либо еще что-то сделать, передать деньги, написать письмо, связывайте с ними. У общества «Мемориал» есть сайт, где можно посмотреть, кто в каком статусе находится. Там так называемые карточки есть, где можно посмотреть, что к чему, и отправить, допустим, хотя бы письмо. Так что обязательно вписываемся за своих. И это снижает сроки для тех, кто осужден. Вот сейчас уже переходит власть на другие формы. Она подбрасывает, например, наркотики людям. То есть это не обязательно человеку нужно участвовать в какой-то протестной акции. Просто если человек активист против него возбуждается уголовное дело. А Юб Титиев на Кавказе и Михаил Савостин тоже. Ну, Кавказ, Минеральные Воды, и подбросили наркотики, и сейчас э, серьезные сроки им светят, до 10 лет тюрьмы. Э, вот опять же, подняли волну по поводу э, Михаила Самостинов, сейчас достаточно много людей э, будет впрягаться, его поддерживать, правозащитники. Э, третий раз скажу, ребята, вот кто попал значит, э, в тюрьму, э, давайте, я уже к зрителям обращаюсь, ищите способы, как поддержать. От простого перепоста до отправления денег в тюрьму и передачи. Спасибо. Да, Марк, ты сказал, что стали подбрасывать наркотики, и я очень удивлен, потому что, как, что значит стали? В 99-м году, 11 декабря, мне подбросили наркотики с пистолетами, и я понял, что к власти КГБшник пришел очень, очень такой злой и, и поганый. Это было как бы, одно из первых действий путинщины. То есть я всячески выступал против них, получил, значит, наркотики с пистолетом. Но тогда, правда, они не были еще в силах, и дело возбудили как раз против ментов, которые подбросили, потому что было, как бы, это все видно. И даже понятым, они тогда еще не умели так вот это все делать, как делают сейчас, то есть они остановили совершенно левых понятых, у них не было еще своих каких-то тех, сказали, да, мы видели наркотики в руках у мента, мы видели пистолет, который через полтора часа появился на сидении, потом у них элементы запугивания они стали включать, уже через несколько лет прислали отрезанные человеческие уши, И я вот жду, когда же они здесь что-то подобное с ушами начнут про... Проводить, да, когда же они что-то как-то таким образом будут запугивать чисто бандитским. Ну потом они стали людей просто вывозить. Это, наверное, 2007-2008 год в... куда-то избивать, мучить шокерами. Мы об этом всем писали, но это вначале происходило в маленьком Саратове. А теперь это все вот выброшено на, на всю Россию. То есть мы видим что по этим э, лекалам они, в общем-то, шьют все остальные дела и весь остальной ужас. И я вот хочу сейчас два слова Роберту дать, а то вот он сидит такой грустный и хочет слова. Сейчас я его включу. Роберт, да. Да, я, я хотел очень важную вещь сказать. Мне известно, что сейчас по отношению к Александру Комарову действуют неправомерно. Что называется, прессуют его, запугивают, угрожают и требуют признать, или, как сказать, э, дать показания, что я призывал людей там вооружаться и готовить оружие. Совершенно не лепится. Как им отлично известно, что 5 ноября вышедшие наши сторонники немало вышло людей. Они были вооружены термосами и бутербродами. Единственное, что у них было из оружия. И ни одного, там, я не знаю, даже перочинного ножика они ни у кого не нашли. Вот. Я бы как призвать их, или там. Тех, кто их окружает, тех, кто их должен контролировать, при, э, прекратить вот это, вот, э, так сказать, неправомерные действия и не добавлять к своим преступлениям, которые вы уже совершили, обвинив невинных людей, вот, э, вот, вот эти еще более тяжкие преступления. И еще, Вячеслав Вячеславович, я хотел бы сказать э, за за, мое слово, за еще двух людей, сидящих сейчас за стенках в Новосибирске. Это э, не совсем люди от подготовки, но это люди, с которыми мы вместе всегда были на их всех акциях и митингах. Это люди, которые, э, от, ну, относились к движению националистов. Вот. Еще год назад мы вместе выступали на митингах с этими людьми. Я э, по очереди как-то всегда. Или я после националистов, или они после меня. А сейчас они сидят в тюрьмах. Вот. Это Алексей Бактин и Евгений Реполок. Я считаю, что тоже они сидят по надуманным делам, абсолютно несоразмерно. Не ну, Алексей Бактин там может какой-то какой-то потасовки что ли, участвовал. И получил такой срок. Не, не, и, естественно, за свою активность, и за то, что он является патриотом. А Евгений Рипов вообще человек ни в чем не виноват. Я не знаю, об этом нужно как-то тоже делать это достоянием гласности. Человеку просто приехали и бросили в ванну гексоген. Понимаете? И сказали, что он хотел взорвать мечи. Ну, абсолютно, так сказать, все белыми нитками шито, не лепится какая-то. Но, тем не менее, в наших судах все это проходит. И человек сидит как миленький. Вот. Да, ты ну, знаешь, как интересно устроен Пу Пу Путин, путинский режим, как интересно устроен. Те, которые в мечети, они уже априори у них э, эти террористы, да, и, и злодеи, то есть их просто убивают, да, даже и не пытаясь что-то им подбросить, шлепнули все, сказали террорист и забыли. А, а те, значит, которые также э, против Путина, да, они говорят, что они хотели мечеть взорвать, и вот огородили вот этих, которых они отстреливают, они огородили вот от этих. Это же вообще охренеть, не встать. Это, это просто жесть какая-то. Да. Марк, Миш, вам слово. Ну что, я скажу, опять же... По поводу тюрьмы. Может быть, это звучало, конечно, ну, как-то некорректно, но я скажу так, что не надо бояться тюрьмы, надо бояться рабства на свободе и ситуации, которая происходит сейчас у нас в стране. Лучше бояться того беспредела, который происходит здесь, чем того, что может с вами случиться там. Спасибо. Согласен. Очень-очень хорошее замечание. Я прошу, у нас разница в микрофоне. Я привык, что у меня тихо работает микрофон, а он у меня как раз работает. И поэтому я ору, Мне это тут кушать, не, ори, там, не Да мы тоже орем. В общем, все на взводе. Но тема такая. В общем, мы пока что условно на свободе, так скажем. А ребята сидят в тюрьме, холодно-голодно и в Мучают. В общем, это преступление нынешнего режима, нужно объединиться, я уже тысячный раз об этом говорю. Несмотря на вот все различия, я приводил такой пример, что вот в фильмах ужасов потолок опускается вниз, прессует всех, кто в комнате стоит. И вместо того, чтобы сломать этот пресс, выбежать в, в какую-то дверь найти и спастись начинаем так, искать различия друг от друга, вот этот так себя ведет вот это сяк, еще спорим друг с другом и никакой слаженной работы нет. Этот плохой, этот сякой, еще заглядываем в программные документы друг друга, вот он так, сяк. Позволяем себе бороться с друг с другом за какие-то фантомные, мнимые цели, а цель-то одна. Сместить эту власть и устроить мирное, демократическое, нормальное общество. Чтобы люди не убегали из страны. И мы возвратимся к своим профессиям. Никто не хочет заниматься политикой, все хотят заниматься семьей, работой. Но почему-то вот мы сейчас вынуждены бороться с этим режимом. Давайте объединимся, сменим эту власть, и тогда каждый займется своим делом. Огромное количество людей, мне сказали, 6 миллионов уехал из России, может быть, ошибаюсь, умных, порядочных, честных людей, потому что они хотят жить в спокойной жизни. Вот эти 6 миллионов, ну, хотя бы часть возвратится обратно. И мы будем думать, как построить э, ракету, как построить автомобиль и компьютер, вместо того, чтобы как скинуть вот этих бандитов и воров. Спасибо. Да, спасибо, Марк. Вот я еще хочу сказать, что мы на, в каждой программе народовластия, там под описание есть на политзаключенных счет, иногда мы вывешиваем его на экране, но что-то в последнее время, я так понимаю, не очень много на, на этот счет финансов, и там занимаются у нас этим люди как раз из Москвы, которые все... Распределяют Я знаю, Миш, ты в курсе Нам, так сказать Расскажи, пожалуйста, что там Да, я расскажу За последнюю неделю туда не пришло вообще ничего Абсолютно Абсолютный ноль Все денежки, которые до этого приходили Вот финальные деньги В размере 6 тысяч рублей Мы отправили на экспертизу Ромика Габайдулина вот. после этого, а пока ничего больше не приходило. Это, это конечно, очень плохо. И, в общем характеризует тех, кто поддерживает протест, так скажем, как диванных революционеров. Они хотя бы тем, которые не диванные, хотя бы могли материально помогать, чтобы как-то в Еще, Марк, такое предложение есть может быть, каждое воскресенье проводить вот такие перемосты, можно поставить камеру 360 градусов, собирать круглый стол. Как, как вы считаете, причем если круглый стол можно собирать здесь у нас, у вас, на Украине, у нас огромное количество других странах, так сказать, сторонников, и проводить вот такие разговоры, и Принимать какие-то, может быть, решения совместно. Да, значит, по поводу камеры 360, она уже есть. А по поводу mm -hmm. вот этой идеи, надо действительно ее развивать. Мы сейчас сделаем перекличку городов. Она в тестовом режиме идет, не знаем, на Хангауте или на скайпе ее делать. Скорее всего, будет на скайпе, но это технический вопрос значит, обязательно нужно делать вот такие переклички, разные города подключать, разных людей, каждый выскажется, и это нас объединит. Мы поймем, ну что одна большая общность наших людей. Вот, э, сейчас вот каждый сидит в своем городе и думает, а что я могу сделать один? А город миллионный. Но тем не менее, вот он у себя дома один, и он задает себе вопрос, что я могу сделать дома один. Вот если он выйдет в эфир, если будет перекличка городов на различных платформах, то это нас вот сплотит, это нас подбодрит. Я уже в начале передач говорил, что вот мы все как пыльным мешком ударенные. Вот э, сбодриться помогут вот такие передачи, воскресные, неважно какие, перекличка городов и разные э, будут выступать люди со своими бедами го, горестями, или наоборот с радостными э, вещами. Кто-то скажет, а вот у нас получилось что-то получилось хорошо Вот Поделюсь тем, что у нас получилось Я живу в маленьком городе риутами И там вырубили в парке деревья Хотят построить якобы вот, э, Для детей что-то ну Как Остап Бендер Благородная цель э, Все во имя детей Но пока что вырубили деревья Это стандартная ситуация Когда в парке хотят или церковь Или какое-то учреждение построить Детское, неважно Так вот, люди собрались, 30 человек и высадили деревья в пику вот тем, кто срезал эти деревья. Вот, и пришел какой-то заместитель мэра, начал объяснять, туда-сюда, это все на благие цели, не надо бузить. Ему люди говорят, ну, стройте здание в другом месте, зачем парк кромсать? Он так не смог ответить. Ну, вот. Так что есть положительные вещи. Вот 30 человек собрались, мягко, в хорошей форме послали этого заместителя мэра, и при нем же начали сажать деревья. Вот победили. Вот такие мелкие, может быть, и более крупные победы, делитесь, это нас подбодрит. Спасибо. Очень хорошо, да, это очень, очень хорошо. хорошо. Ну что, тогда забиваемся, как говорится, на следующее воскресенье, да, тогда в следующее воскресенье, я думаю, мы проведем эфир здесь вот такой у нас тоже тестовый вариант, и наверное, надо собрать тех людей, которым есть что сказать друг другу, и не только друг другу, но еще и всей России, всему миру. Очень важно, мне кажется, Марк, я вот хотел обратиться к тебе, в том числе за помощью, значит, что у нас случилось? У нас есть такой Руслан Галиулин, он... Наш сторонник был и задерживался ФСБ в России, и из России он, в общем-то, убежал. И у него не было соответствующих документов, у него не было э -э, этого визы, он через Грузию, через Белоруссию, потом через Грузию выехал в Латвию на совершенно таким хитрым путем, который мы для него разрабатывали. И вот ему там отказали на основании того, что на родине ему не предусмотрена смертная казнь вот, и там многое другое. Нет у них оснований полагать, что его ищут, потому что он смог прорваться через Белоруссию то есть, и, и многие другие вещи. Вот совершенно нам не нравится, как поступили в Латвии, то есть поступили таким образом, ну и там... На 10 страницах текст мы его обязательно опубликуем, из которого видно, что мы какие-то вот нехорошие революционеры, понимаешь, а путинский режим, вроде как там суды у него есть, ФСБ, и они пользуются официальными формулировками, представляешь, то есть вот там они... Деткина поминают, который сидит в Казани, меня поминают, который разыскивается за экстремизм и так далее, и так далее. И, значит, говорят о том, что наша цель является свержение режима. Они не пишут насильственным путем, свержение действующего режима. И намек такой, что это, в общем, как-то нехорошо, да, хотя Латвия сама благодаря и именно этому пути освободилась от ссср и вот мне очень странно понимаешь то есть то ли путинские щупальцы так глубоко проникли то ли просто это отношение такое что нахер вообще никто из россии не нужен и забыть про эту россию но хотелось бы разобраться очень с этим делом я понял Но э, какие требуются действия сделать пропиарить это или все. Да, привлечь общественность, а привлечь внимание общественности к тем людям, которые сейчас вынуждены были свалить за бугор, они фактически убежали от преследования, от того, что сейчас происходит вот с этими антифашистами, которых избивают и пытают током, со всеми остальными там людьми. То есть от всего этого эти люди убежали, а им говорят, а вам там что-то угрожало? Да вам же ничего не угрожал, там все нормально, вас же к э, по жизни, смертной казни никто не приговорил. Как это приговорил смертной уже, э, так сказать, покончила кавычка жизнь самоубийством в все происходит, э, все, что происходит, в служении. Ну, это из той же серии. Будет труп тогда приходиться. Ну да. Да, это Я из ходил. этой же серии. Хорошо, что-то сделаем. Так, Роберт, ты что? Да, Роберт вот да, хочет еще вот сказать. завершающим словом, наверное, сейчас заканчиваем. Я просто участвовал в дискуссии, когда выходить, пятого, шестого, там, вот опять оппозиция разделилась. Мне кажется, это для активистов вообще не вопрос. Надо выходить пятого, потом шестого, потом выйти седьмого, Вову поздравить всем вместе. Вообще, вот это... Армянские активисты, они не поленились две недели выходить. И, видимо, нам в один день действительно не раскачать ситуацию. Нужно понять, что нужно выходить будет не много дней. Много. И предлагаю начать с 5 выходить. И 5 и 6 и 7 А если хорошо пойдет, и 8 и 9 выходить. Вот. Посмотрите, как легко люди переломили ситуацию в Армении. Люди вышли, и я предлагаю просто выйти, потанцевать на площадях, и на другой день начать жить по-новому. Это, это очень легко, как, как вы сегодня и сказали. Ну да, если выйдет полтора миллиона человек, то никаких проблем не будет. Вообще никаких. То есть, когда говорят, вот армия, там полиция стрелять начнут. Кто же будет стрелять в полтора миллиона? Помните, как в, в этом в Маугли помнишь, целый да. стадо бежит к нам, нам, прямо в рот. Глупец, кто же может устоять против целого стада? Вот так и здесь. Пусть стадо. посмотрят, да, пусть посмотрят на Армению. Это просто массовые гуляния. Они там танцуют, а у них прекрасное настроение. Просто надо всем это сделать дружно. Поднять, поднять настроение всей стране, поднять настроение друг другу. Да, Миш, ты что-то хотел сказать тоже? Да, в общем-то, я хотел сказать, что в любом случае надо объединяться и брать пример с Армении, так как на сегодняшний момент это то, о чем говорит Марк, о чем говорите вы и о чем, в общем-то, думаем всем мы. И пусть пишет, понятно, кто за Мальцева, это стадо. Да, у людей нет абсолютной образности, абстрактного мышления нет. Вот эту этой роли, что говорит о том, что Айхимов ниже, наверное, до 80, после 80, где-то на уровне этом появляется абстрактное мышление. Ну ничего, у меня был один охранник, у которого IQ был 64. А у обезьяны Джонни, который умеет нажимать кнопки на компьютере, 69. Так что, в общем жил он нормальный. Это, это мне сегодня один тролль написал о том, что он якобы ну, делал Майдан. И когда он придет и возьмет в руки власть в Москве, я буду влезать у него ботинки. Очень хорошо. Так, ну что, давайте тогда завершаем. До этой компании мы, значит, в воскресенье опять встретимся. Это очень хорошо, такие воскресные сделки, да? Факт, ты будешь в следующее воскресенье? Да, конечно, в воскресенье наш день. В воскресенье идут прогулки свободных людей. Да. А вечером мы спокойно обсуждаем ситуацию. Да, тогда, я думаю, надо как-то уже продумать вариант, как это делать. Может быть, какой-то там из интернет-кафе или откуда-то. Хотя сейчас тепло, можно и с улицей, никаких проблем. Вот, а там в Москве это опасно, если вы на улице будете стоять с камерой, 360 приедут, скажут, больше трех не собираться, повяжут и так далее. Так нас, в общем-то, как раз двое. Нормально, нормально. Мы делали перекличку городов, в субботу, правда, мы ее делаем, прямо под Немцовым мостом. Рядом, в метров метрах, Красная площадь и Кремлевская стена. Никаких проблем. Так что, может быть, мы на себя, что называется, наговариваем, страху наводим, все в порядке. Мы не, мы страху не наводим, мы не боимся, все нормально. Спасибо всем, кто нас смотрит. Сегодня было удивительное количество троллей. Просто какое-то количество. Но я думаю, что будет меняться ситуация в пользу нормальных зрителей, да, воскресенье э, тех, кто э, бросил пить. Помнишь, как в золотом селенке бросившие пить, и призывавшие это сделать другим? Спасибо, до свидания. До свидания, Марк, Миша. Э, до свидания. Да. И ну, вы не отключайтесь, мы после еще и эфира там два слова скажем так роберт счастливо где там роберт вот вот роберт счастливо вот Марк с мишей счастливо